Родные мои, поздравляю вас с наступившим 2022 годом, а с наступлением такого глобального понедельника. Вчера многие думали, что с 1 января я начну свою жизнь заново, начну что-то делать, начну что-то исполнять. Сегодня с утра проснулись и мертвые. нифига не охота делать. Так вот, давайте поднимайтесь, включайтесь в работу и давайте прямо сегодня начинать. Я придумал на этот год кучу в кучу а, таких вызовов основанных на постоянстве усилий, то есть важно каждый день маленькими шажочками двигаться к цели ступенька за ступенькой Именно так люди достигают успеха Поэтому сегодня мы начнем, друзья, с инвестирования в криптовалюту каждый день 100 долларов То есть каждый день я буду вкладывать в криптовалюту 100 долларов, и мы посмотрим, что будет в будущем А посмотрим, сколько я могу заработать с течением времени Опять же, постоянство усилий Каждый день, несмотря на что, цена падает, цена растет, я буду вкладывать в криптовалюту и... Под конец года, по итогу, у меня должно получиться 36 с половиной тысяч долларов. Это, естественно, инвестированные, а какая прибыль или убыток из них получится, это мы посмотрим. Постепенно я буду инвестировать, у меня будет создаваться портфель, то есть я буду деньги переливать из одного актива в другой и так далее. И вы, вы увидите весь этот процесс, я постараюсь сделать это на протяжении каждого дня. Вы скажете, допустим, где я возьму 100 долларов каждый день. Ну, вы можете использовать, к примеру, 50 долларов, 25 долларов, 10 долларов, а важно именно процентное соотношение. Ну или просто. На наблюдать за моими действиями. Так вот, я начинаю прямо сегодня. Создал я новый аккаунт на новой бирже. А здесь вкладываю 100 долларов. И первым делом я хочу ложиться в батьку. Биткоин. Купить биткоин на 100 долларов. Здесь мне получать 99, а завтра я вложу, естественно, на 101. Итак, первая инвестиция готова. Теперь переходим к анализу ситуации на криптовалютном рынке. Что у нас здесь произошло? Если честно, я не особо помню предыдущее видео, что я там говорил или не говорил, но индекс S&P500 у нас пробил глобальный максимум, это мы с вами обсуждали, то есть мы предполагали с вами пробитие глобального максимума, и он пробился. Но биткоин в это время не смог преодолеть область сопротивления, который находится в данном месте, и он от нее резко-резко отскочил. Вчера, 31 декабря, мы увидели небольшой памп в локальной картине, это часовой таймфрейм. Здесь у нас вырисовалась даже фигура разворота тренда голова и плечи. То есть, казалось бы, вот он, тренд у нас сменяется, но опять же мы увидели импульсное движение вниз, и заход за этот минимум На H4 у нас образовалась крайне мощная и крайне уверенная свеча Которая указывает, естественно, на медвежье настроение То есть, судя по свечному анализу, мы с вами еще можем спуститься вниз И как мы изначально и предполагали Мы с вами можем спуститься примерно до уровня 40-42 То есть здесь у нас была тень огромная в данном месте И мы можем закрыть всю эту тень и уйти даже ниже нее Опять же, ситуация на дневном фрейме также у нас была бычья в данном месте, то есть здесь у нас трендовая линия сопротивления пробилась она цена не смогла подолить область сопротивления, которая находится сверху И вновь от нее отскочила Опять же, здесь уже присутствует очень большая сила продавцов То есть цену активно тянут на понижение У нас сейчас есть все шансы проверить данную локальную область поддержки Которая находится на котировке примерно 45 тысяч долларов И направиться ниже до уровня 40-42 тысячи Я предполагаю в данный момент, потому что я вижу Это движение вниз и дальнейший отскок что касается глобальной картины, мое видение такое, что это у нас четвертая волна роста, до сих пор идет, всего у нас 5 волн роста, это у нас все еще идет четвертая волна, и мы находимся в одном большом накоплении. То есть я еще предполагаю последнюю финальную пятую волну роста, и бычий рынок у нас, естественно, затянулся, то есть это может распространиться примерно, ну может быть на март. 22 -го года, может быть, даже еще дальше. Но, по моему мнению, бычий рынок еще не закончился, и я все еще ожидаю пятую волну роста. Опять же, это мое видение, это то, что я вижу на рынке. Если же я ошибаюсь, и у нас начался медвежий рынок, то это, наоборот, хорошо, я буду закупаться по выгодным ценам. Как раз таки, с сегодняшнего дня я начал мою покупку на новом аккаунте. Так что, друзья, в любом случае, что бы на рынке не происходило, мы сами всегда должны быть в плюсе. Мы сами должны контролировать ситуацию. Контролировать наши действия и контролировать наши решения при любых рыночных обстоятельствах. Если цена упадет, будет шикарно. Если цена вырастет, тоже будет шикарно. То есть на падение мы закупимся, на росте. Мы немножко зафиксируем и получим прибыль, а также можно отрабатывать понижение на фьючерсах то есть зарабатывать на падении рынка. В любом случае, ситуация у нас выигрышная, поэтому остаемся мы с вами на позитиве. Друзья, вот такой вот экспериментик это даже не эксперимент, а просто банальное постоянство и дисциплина. То есть, рейтинги очень важна дисциплина. Я буду каждый день покупать по 100 долларов криптовалюты и посмотрим, что из этого в будущем выйдет. Я думаю, будет очень интересно. Также вы, естественно, будете смотреть, что я покупаю прямо на живом примере. Друзья, обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить что же произойдет дальше, нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, с новым годом и всем пока.